И всем привет вы на канале тыковка тв и сегодня я снимаю видео которое называется мама купи мне пони и давайте начинать мамочка купи мне пожалуйста пони мы же пришли как бы в торговый центр не просто так ты права доченька мы пришли в торговый центр не просто так а за нужными вещами вещами ну ладно я хочу тебе купить новую юбочку, так как твой знак отличия это от цветочек. Думаю, что тебе подойдет юбочка в виде цветочка, потому что она очень хорошо сочетается, э, так скажем, с твоим стилем. Но, мамочка, можно хотя бы мне купить ну, какую-нибудь маленькую поняшку? Доченька, я не хочу тратить деньги свои на какую-то бесполезную ерунду. Поэтому, доченька, ты же все равно потом вырастешь, и все равно ты не будешь любить этих... Поним. Ну и что, мы их будем выкидывать, давай лучше купим нужные вещи, которые ты будешь хотя бы пользоваться и носить. Ну, а одежда, о, одежда, о, я, я вот эту и она мне тоже будет не нужна. Ну, мы можем отдать твоим двоюрным сестрам твою одежду, видишь, она может еще долго проработать. А игрушки мы отдадим твоим двоюродным сестрам? Ну, ну, ну. ну да, отдадим. Но им, же, но им же уже несколько лет, им даже больше, чем тебе. Но размер у вас одинаковый одежды, я не знаю даже почему. Но Они же тоже в игрушки играют. В отличие от тебя, они так в игрушки не играют. Ну и что? Я снова хочу пони. Ну, мамочка, ну, пожалуйста, ну, купи мне поняшу. Доченька, я тебе уже говорю, никаких пони. Пойдем выбирать тебе костюмчик. Пойдем. Ух ты, неплохие юбочки, да. Так, вот, именно вот эти розовые я с цветочками хотела. Так, посмотрим, посмотрим, мне очень интересно. Доченька, тебе... Так, мам, знаешь, я просто не очень люблю юбочки, ты же, я же сама говорила. Я, может, все люблю пони, поэтому, мамочка, купи мне, пожалуйста, пони. Дочь, это обсуждается. Нет, я тебе никаких пони не буду покупать. Все, давай, поиграем в молчанку и... Ты будешь сейчас примирать одежду. Ну, мам, ну можно хотя бы посмотрю на пони. Ну или куплю... Я буду все делать. Ай, доченька. Ну, скажи тогда честно. Ты будешь точно не играть. Не будешь э, делать э, так же, как со своим э, котиком пушистым. Я тебя купила, а ты в него даже не играла. Ты его потом своей сестре двоюродной отдала. Но она любит пушистые игрушки. Ну, если что, я двойной сестре и поня дам. Так ты, значит, не очень хочешь понять? Нет, я учу-чу, их не буду отдавать. Пожалуйста, мамочка, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, можешь себе купить одну поняшку. Только смотри, не такую маленькую, потому что... Не, я, конечно, понимаю, маленькие дешевле, это выгоднее, но просто маленькие, блин, у них эти детальки, они будут по всей квартире валяться. Поэтому давай что-нибудь нормальное, Купи хорошо большую поню, чтобы она у тебя лежала в какой-нибудь коробочке, чтобы ты нормально с ней игралась, там, не знаю, что делала там, видео снимала, не знаю, что ты будешь с ней делать. Поэтому найди для нее, как говорится, нужное место в квартире. Хорошо, мамочка, найду. Ладно, я пойду пока посмотреть все юбочки. Сейчас немножечко. Ура! так интересно а где же одел с поняшками хм, хм, хм. а вот одел с поняшками я нашла его ну что ж надо уже посмотреть что там за поняшки у меня уже не терпится так, так, так, так, так. Хм, интересно, это редкие поняшки. Я, конечно, в них особо не разбираюсь, но мне кажется, что они очень редкие. Так, значит, это, если я не ошибаюсь, вот это блестящая... ой, лепечка упала. Так, если не ошибаюсь, то вот это блестящая поняшка. Это подружка, вот этой вот твайлд спаркл. Как ее зовут? Надо вспомнить. Ой, как она называется? О, ребята, а, кстати, а помогите мне, напишите в комментариях, как зовут вот эта поняшка. Сейчас я вам покажу ее поближе. Но я ее точно хочу купить. Она подруга Твайлот, моя любимая. Ну, или Искорки. Она блестящая. Хотя у меня вообще ни одной пони нет. Ну, просто я очень люблю вообще таких поняшек. Я их люблю смотреть очень так и это как я знаю кузина apple GK. вот и apple раритетная блестящая это саса слаж а это это чудо -молни. один из, -за... Это, по не из -за отрядов чудо молнии если не ошибаюсь, его зовут Салин я не помню как его зовут это тоже два это искорка маленькая вот он, миниатюрная искорка Потом миниатюрный Каденс, а еще у нас тут что есть? Кто есть? Флаттершай, он такой хорошенькая. И миниатюрное Слейсте, и миниатюрный Каденс. Да, прикольные игрушки. Хм, только какую бы выбрать? Поэтому мам посоветовать она мне всегда подскажет. Поэтому она, она мне всегда подсказывала, что брать, что не брать. Поэтому я побежала. Это мама. Надо ее найти, мама. Так, я думаю, вот это вот эта юбочка точно подойдет. Мама, мама, мама, мама. А? Да. Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама. Да, доченька, что-то случилось? Ну как тебе сказать? Нет, ничего такого страшного не случилось. А что ты так кричишь на весь магазин? Мама, мама, мама. Понимаешь, просто я... Поняла, какую я хочу пони. Она очень красивая, самая лучшая поняли. Самая лучшая? Ну что это за поняха, который ты так кричишь, так скажем, ужасно, который хочешь. Значит, как бы я не совсем ее хочу, вот я как раз и решила посоветоваться. Там есть две мои самые любимые понял Это розетная Эппл и подушка искривляющая. Блестящий. зовут? Она мне подписчики напишет. Ну, хорошо. Ну, я, честно, в этих пони не разбираюсь. Но мне кажется, что ты сама должна в них разбираться. И подожди минуточку. А. А. минуточку. Вот эта юбочка, она видишь, сама к тебе просится. Ты ее должна примерить. И только потом ты уже пойдешь в свои пони. А, там, брать. Ну, хорошо, примерю. Ой, доченька, как тебе идет эта юбочка? Все, мы ее точно берем. Ну да, неплохая юбочка, хорошая. Вот-вот, именно. А твою юбочку я сейчас... я ее, её... Ой, прости, доча. Ничего, мама. Ничего. Я ее сейчас вот сюда положу. Ты эту снимай, сейчас вот эту денежку. какие-то бриллиантики всякие. Так. Давай я ее и иди, выбирай пони. Честно, доченька, мне все равно, какую хочешь брать. Я возьму тогда блестящую подружку из каркии. Так, вот я положила. Ну иди, бра, бра. А где мой пони? И уже купили? Нет. Так, ладно, тогда осталось П Джей и. Кузина родительница, Саша, Саш, и еще Сарина. Так, быстрее, быстрее у мамы спрашивают. Э, маленький, я не буду говорить, что мама говорила, что это они теряются. Мама, а, да, да, да, доченька, что случилось? Мама, мама, мамочка, мамочка, мамуля. Да. Смотри, там одну понедельник, какую мне лучше взять? А, Саш, сейчас, сейчас задержусь. Applejack, искорку, кузину Applejack или Сарина. Ой, доченька, я не знаю, я вообще типа не разбираюсь, доченька, ты сама выберешь, какая тебе больше нравится, давай только быстрее, хорошо, я, кстати, тебе сейчас возьму еще там колечки там всякие, украшения, да, да, да, бери, я все люблю, еще расческу розовую, конечно же розовую расческу, ну, мама ну, мам, мам, ну, какую мне взять, ну, какую хочешь, так, я возьму блестящую Apple Jack. хорошо, мама, ты не возражаешь, да мне как бы все равно, а, все, спасибо, фу, я побежала, Ой, доче, доче. Ее купили. Нет. Так, осталось еще несколько вариантов. Ну, какие взять? Ну, какую взять? А -а -а, я не знаю. Так, надо идти. Мама! Мама! Доче, ну что ты там все бегаешь? все сносишь с ног и всех. Мама, я не знаю, какую его... пони купить. И Apple купили. Ну давай еще какие-нибудь пони бы еще. Точка, я -то откуда На. Пока ты там уж болтать тех пони купит. Это неправда. Там вообще остались ну, такие да, да, редкие. Там, как бы, не редкие, точнее, редких всех купили. Ну вот иди, быстрее купи, которые остались, а то и их раскупит. Да, точно. И подумала, слушай, мама, мама, мама, мама, ты -дам, ты -дам, ты -дам, ты -дам. мама. Та-дам, та-дам, Мама! И еще два со слышишь, забрали. Со Я не знаю, какую тебе пони купить. Доченька, да что ты так? Все орешь вечно весь магазин. Вот Мне кажется, все ей хотят купить пони, потому что ты вечно орешь. Вот их и разбирают. Неправда. Доченька, уже иди покупай, и мы пойдем на кассу. А, а, хорошо а хорошо все я, я уже бегу я уже бегу <соц> так и я беру вот этот вот пони сейчас я возьму <соц> девочка с тобой все в порядке <соц> все пони раскопили я лучше пойду нет, нет, как, как, все больше нет, нет, нет, а -а -а -а -а! господи, ну почему же всех пантер скупили, которые я хотела? А -а -а -а -а! Так, спокойно. <teal noise> Это не аристократично. Мне всё равно, все равно всех пони раскупили. Девушка, я вас попрошу выйти из магазина. Я администратор. Всех пони раскупили. Ай, может, вы на складе посмотрите, есть пони или нет. А то она весь склад... а то она весь магазин разнесет. Ну, почему мы должны даже... ну, смотреть, идите вы смотрите? А, ну, ну, хорошо, да. Просто у вас такая девушка, мне кажется, она сейчас тут все же несёт. Девушка, поставьте э, поставь сумку на место. Я сейчас сама, как сумка, упаду. Девушка, пожалуйста, поставьте на место. Мы сейчас попробуем на складе поискать э, э, пони. достать вот сумку уже на место. Не приставайте к ней, сумочка. А, я упала. Нет, мне эта сумочка нравится. Можем сумку. Да покупайте ее, что вы, бедную, господи, издеваетесь над сумкой. Нарушение суммических, суммических. Нарушение про сумки. Так. Ну, давайте вы будете покупать. Ну, я себе ее куплю. я ей уже доверяю. Ну, хорошо, хорошо. Так, значит, вам поискать пони? Да, я хочу пони. Ну, так бы и сказали, я бы... Пошла на склад и поискал бы пони. Сейчас я поищу. Знаете, у нас на складе была вот такая была пони. У нас вроде еще такая продавалась. У нас просто две вот таких пони. Вы будете вот такую пони брать? Так, да! да, будем, будем, будем брать, будем, будем брать. Так, будем мы брать эту пони мы ее берем. Ладно, пройдемте на кассу. Что это было? я Не знаю. Так, хорошо, вот Пони, пройдите на кассу. Сейчас я ее вам пробью. Это Пони убийцы, я ее назову. Так, значит, значит, давайте собирать вещи, идите на кассу. Сейчас, доченька, давай помогай мне. Не хочу, мама. Я хочу пони. Давай, пони, идем на кассу. Ура, ура, ура, ура. Ну чтобы быть это брать, сюда? мы будем это все брать, да. Хорошо, давайте сейчас я пробью так все вот здесь, Тогда через я все. Вздиг. Вздик. Вздик. Так, вот это чудесенько. Так, про код, промокодик. Угу. Так, угу. так, сейчас еще тут посмотрим. Угу. Так, все, все. Значит, с вас всего. Ой, извините, сейчас. С вас. Я просто очень слабый. Ой, компьютер поэтому он плохо считает а вот а с вас всего 1000 рублей о хорошо вот так вот моя карточка угу, так все можете брать обратно так вы пакетик будете? конечно будем пакетик сейчас я вот это уберу все так я вам сейчас пакетик еще достану пробью Так, еле вам пакет уже достал. Трудно было. Хорошо, сейчас я магию все соберу. -ш -ш. И если вам понравилось видео, то ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!